очку are <laughs> Каждый день все больше и больше. Как меня слышно, пожалуйста, проставьте плюсики, как видно, слайдик, как меня слышно. Так, все oh, отлично, спасибо. Нас столько <sword> много, не успеваю. Всё. спасибо, друзья, достаточно, достаточно, все видно, все отлично. Скоро 5 апреля, мы уже на чемоданах сидим, мы готовимся на вылет в берлю, где мы узнаем, подробно маркетинг-план, подробно нам расскажут о технологических разработках компании, подробно мы услышим э, создателей компании, технический персонал, узнаем все те идеи, которые будут воплощены, воплощены в реальность. Итак, друзья, не было тот час, когда старт, компания, которая по всем уже оценкам должна потрясти просто мир бизнеса, мир криптовалют и мир инвестиций. Что предлагает нам компания? Во-первых, давайте я сейчас разверну вот так вот экранчик, вам будет лучше видно. Да. Итак, компания это, можно сказать, даже целый холдинг, который предлагает нам квадрат стабильности. Квадрат стабильности это четыре направления, которые между собой пересекаются, завязано, увязано, взаимно друг друга поддерживают и продвигают вверх. Итак, первое направление это, конечно же, блокчейн со своей криптосистемой, со своим обучением, со своими криптокоинами, которые уже добытые, отмайненные, готовые. Здесь применяется гибридный алгоритм PropWork и PropWastek. Ниже я вам об этом расскажу. И, конечно же, биржа. Выход на биржу это обязательно атрибуты криптовалюты. Второе направление это бизнес. Это второе направление будет э, развиваться точно так же стремительно, как и первое. Э, аналитики компании будут исследовать, анализировать, подбирать молодые бизнеса, молодые стартапы, которые э, предлагают свои какие-то э, технологические разработки, но не могут найти финансирование для таких разработок, потому что государство не предусматривает в бюджетах своих выделений денег таким молодым компаниям, и им приходится, конечно же, обращаться к частным инвесторам. Вот таким инвесторам, таким донорам и будет выступать наша компания. Аналитики компании отберут какие-то стартапы и предложат нам на голосование. Какой проект наберет большее количество голосов, тот и будет отфинансирован, или их будет сразу несколько, они получат финансирование, получат вливание, и в дальнейшем, когда выйдут уже на рынок, будут получать прибыль, то часть этой прибыли будет возвращаться обратно в компанию. Придумали, разработали, реализовали разработчики компании. Это просто ноу-хау, и я хочу сам более подробно о нем увидеть и слышать, потому что... Но те знания, которые, информации, которые сейчас у меня есть, немножко не хватает, чтобы понять всю грандиозность. Я знаю только со слов создателей, но посмотреть это все в очередь, конечно же, будет очень-очень интересно. Это э, платежный институт, он представляет собой смесь и обменника, и своей биржи децентрализованной, и э, своего, своей платежной системы. С помощью этого платежного института будет производиться обмен любыми деньгами, в том числе крипто деньгами, в любой стране, не нарушая ее законодательство. Вообще, у создателей глобальная задумка – это легализовать, легализовать криптовалюту. В каком плане? Чтобы ей можно было пользоваться, не, не нарушая законодательство, никого не боясь и не стесняясь. Вот это глобальная задача. Следующее направление компании – это network, социальная сеть, которая будет платить за активность. На 11 уровней реферальная система предусматривает, что каждый пользователь, который будет проводить какие-то действия в сети, будет получать за это начисление. Какие-то милликоины или микрокоины. И когда у вас будет сеть э, уже там, тысячная, многотысячная, то естественно и доходы будут до него собираться, накапливаться уже в приличные суммы. Любое действие ⁇ это добавление друзья, это вы сменили какую-то картинку, это вы отправили кому-то сообщение, сделали репосты, за все эти вещи будут начисляться деньги. И, конечно же, такой вот вирусный маркетинг, раскрутки этой сети, будет способствовать ее расширению, привлечению новых пользователей. И опять же, вы видите, что она увязана с криптосистемой. Более того, Планируется в социальной сети покупка платных аккаунтов. Эти платные аккаунты будут давать возможность получать такое вознаграждение за действие от любого человека, которого вы добавите в друзья. То есть не только тех, кто в вашей сети, а всех, кого вы добавляете в друзья. Вот представьте, что все вы работаете в соцсетях, добавляете в друзья, у вас, допустим, в сети вашей будет... 10 или 20 всего лишь человек, Но вы подобавляйте в друзья, у вас будет 50 тысяч друзей и с этих друзей вы будете получать начисление. Вот так это будет работать, эта вирусная раскрутка будет просто сумасшедшая. И в дальнейшем, конечно же, на эту сеть будут привлекаться рекламодатели серьезные, солидные, которые будут платить за рекламу. И естественно, это будут дополнительные доходы компании. Следующее направление это... Это маркет, это легальный market, легальная торговая площадка по размаху, которая будет равняться ну, очень-таки знаменитым, вы знаете, 3-4 на весь мир, такие площадки работают, они у всех на слуху, но, но эта площадка будет завязана как раз-таки на платежный институт, на разработку компании и будет она, ну, ее методы, принципы, в работы будут гораздо проще, легче, чем все данные существующие. Здесь участники и другие компании смогут между собой обмениваться товарами, услугами и деньгами, опять же, с помощью платежного института, не нарушая никаких законов. Все, все эти разработки, они высокотехнологичные, они уплетены в единую систему, и, конечно же, эта система, этот холдинг, как я уже сказал в начале, он перевернет воображение всех инвесторов всех пользователей интернета да и не только интернета в принципе потому что и на земле компания я думаю будет развиваться очень громко итак наша криптосистема основана на реальных активах и гибридном майнере профонд и прохолстей представляет собой акционерное общество с регистрацией в швейцарии три учредителя установлен капитал пока 100 тысяч евро и что мы будем иметь? какой план развития? Открытие регистрации планируется на 11 апреля. То есть 5 апреля мы едем в Берлин, нам представят все разработки, рассаживают о маркетинге, о планах, возвращаемся все спокойно и открывается потихоньку регистрация. Не надо никаких спешек, потому что начались уже злоупотребления, что мы получим ссылку первей, кто-то раньше, кто-то позже, начинается перетягивание друг друга. Поэтому все спокойно регистрируются, никакой оплаты не будет. А уже позже, ближе к 11 мая, ближе к 11 мая назначено открытие, ну, не открытие, открытие покупок. Откроется возможность покупать пакеты для внутреннего круга. Что это такое? Это тоже уже новая футболировочка, вы ее узнаете. Пусть будет интрига после 5 апреля. У нас будет практически месяц, там, может три недели, чуть больше для открытия покупок. На сегодняшний день оценочная стоимость компании уже составляет 13,5 миллионов евро. Ну и естественно гибридный алгоритм Profitwork и Profitwork он является по своей сути революционным, потому что биткоин добывается по алгоритмам Profitwork. Это мощностя на огромнейших просто площадях, которые работают. Чем больше этих мощностей, тем больше вы добудете биткоина. У нас же криптомонетки наши добытые и когда мы будем покупать пакеты, включится алгоритм ProFarmState. Чем компания еще характерна и выгодно отличается от существующих на рынке? Все компании, которые сейчас есть и продвигают свои какие-то криптокоины, они, конечно же, ну, как сказать, дают очень большой зазор во времени от получения от момента инвестиций до получения прибыли. Это Как это выглядит? Мы покупаем токены, потом ждем сплита, потом токены эти удваиваются, выходят в виде монеток, делятся на сложность, пропустила очередность немножко не такая, но тем не менее, весь этот процесс занимает 2-2,5 месяца. И плюс к этому, плюс к этому, значит, Монетки, естественно, надо где-то реализовать и добиться конечной цели это получить прибыль. Здесь же в нашей компании не будет никаких токенов, не будет никаких сплитов и не будет никакой сложности. Потому что при покупке обучающего пакета, как он называется, нам автоматически на наш крипто-кошелек, который мы скачаем, отгрузятся наши криптокоины, И вы будете э, вольны делать с ними, что вы хотите. Переводите друг к другу брату, куму, другу, кому захотите. То есть коины эти будут сразу же в свободном обращении, вы их сможете продать на биржах, друг другу, ну или же, э, как я уже говорил, компания, вернее, не говорил, они же, что компания будет проводить обратный выкуп, это, конечно же, еще очень-очень большой плюс компании. Этапы развития. Это Вы видите здесь э, такие графики, как компания планирует развивать, развивать количество пользователей допустим за три года они хотят создать 5 миллионов пользователей и платных аккаунтов получить 1 миллион при средней покупке одного аккаунта 250 евро ну я так предполагаю вижу по развитию своих структур что наверное этот этап они получат перешагнуть вернее гораздо быстрее чем три года так Следующее, конечно же, на первом этапе наша компания продает нам бизнес пакеты, в которые будут входить четыре элемента. Не не советую, ну и так юристы компании также нам советуют не называть нигде, что мы покупаем криптовалюту. Криптовалюта вообще нужно исключить из обихода, пока компания не получит финансовую лицензию. Я сейчас вам об этом говорю, что направлены документы и компания будет иметь финансовую лицензию, которая позволит проводить финансовые операции уже полностью, ну все операции, которые предусматривают эту лицензию, легально. До этого момента мы будем применять м, такие, такие вот э, ну, понятия, как бизнес-пакет. Мы будем покупать бизнес-пакет, в который будут входить четыре элемента. Это крипто-коины, наши крипто-коины, конечно, которые будут основным инструментом. Почему? Потому что э, полученная от них прибыль будет впускаться в развитие других направлений и потом взаимно друг друга поддерживать. Следующее направление – это обучающие материалы, созданные успешными профессионалами. Третье направление – это э, лайки, с помощью которых пользователи будут оценивать проекты на, на платформе бизнеса. Это вот те стартапы, о которых я выше говорил. Мы за них голосуем, лайкаем и Та тема, которая набирает большее количество голосов, получает финансовую поддержку. И четвертое направление – это рекламные бонусы, Ad points, как они называются, которые пользователи могут использовать для размещения своей рекламы на платформе Network. То есть, чем дороже у вас пакет, тем больше вы будете получать пойму, больше вам уровней будет открываться от этого обучающей академии, больше лайков и больше рекламы. Такой вот у нас пакет, он не только обучающий, но и бизнес-рекламный. Как-то так его можно назвать. Далее, друзья, планируемая маржинальность. За полтора года компания планирует добиться курса минимум 10 раз. минимум. Но, вы же смотрите, если взять, допустим, прогнозированный курс один евро, уже раз прошло, то есть если в мае компания стартует с 10 центов и... К концу года, это всего за да, 6 месяцев, мы получим 10 раз прибыли 1 евро. Вы посчитаете какой-то процент. И если перевести в деньги, то 1000 евро принесет вам 10 тысяч. Ну и к концу 2018 года еще 10 евро курс. Берите в руку калькулятор, считайте и думайте. Больше так сказать как бы и нечего. Так, далее. Что будет двигать вверх курс? Битакойна. Извиняюсь, <связь> наши, наши партнеры постоянно, конечно же, спрашивают. За счет чего будет расти курс? Ну вот смотрите. Растущие инвестиции компании «Драгметаллы» – золото и платин. Уже на часть уставного капитала закуплены золото и платин. Они будут храниться в швейцарском банке. В дальнейшем, в дальнейшем на часть прибыли примерно 25%. 20-25%. Эти... Инвестиции будут увеличиваться, то есть будет докупаться золото платина, и компания предоставит нам подтверждение, что это действительно так. Каким образом это они сделают, мы уже увидим, конечно же, позже. Я пока не хочу тоже э, расшифровывать некоторые моменты, которые должны озвучить создатели этой компании. Далее. Растущий доход инвестиционного портфеля и стратегия умного развития компании. Конечно же, естественно, как только стартапы будут выходить уже э, в свет, будут выходить на рынок, и будет идти реклама этих стартапов, что э, компания молодая своей какой-то технологией выходит на рынок, ее финансировала наша компания с нашим коином, и все это будет освещаться в новостях, в новостных лентах всех стран, вот вы представляете, и курс коина, естественно, будет расти, поэтому... Это направление также будет влиять на рост курса и будет толкать его вверх. Следующее направление – это растущие рекламные доходы социальной сети. Также социальная сеть по мере своего развития будет охватывать все большее и большее количество пользователей. Но представьте, если это будет 5 миллионов через 3 года, даже если это ну, люди, которые не будут участвовать в покупке учебных пакетов, а просто будут заходить в социальную сеть, то насколько будет здесь дорогой реклама. То есть вы можете приглашать на, не просто вот на там, покупку коинов или покупку обученных пакетов, а просто можете приглашать на социальную сеть, которая вам платит. Очень много таких людей, которые будут заходить сюда э, в большом, в огромном количестве, которые хотят заработать где-то по кликать, где-то что-то поклацать, но чтобы за это и начисляли деньги. Таких, ну просто... Я не знаю, сотни миллионов может быть во всем мире. Их будет тут очень много. Поэтому вот это тоже направление, их будет точно так же толкать рост курса вверх. Далее, возможность использования коня многочисленных приемов по всему миру. Ну, конечно же, это тот мировой маркет, который мы говорили. Он будет представлен онлайн, доступ к будет по всему миру и обмен будет производиться из любой точки мира. Ну и другие компании, я знаю, что уже на старте есть предварительно договоренности компании, которые будут принимать этот поим. Вы все это увидите, узнаете уже после после ну, запуска официального, когда мы сможем в открытую называть говорить выделить поим, так называем. Но люди уже выкладываются, но ну, я не хочу нарушать э, как говорится данных данных обещаний поэтому просто когда наш коин выйдет уже в свет все это мы увидим присутствие коина на биржах однозначно однозначно будет э, влиять на рост курса конечно же это будет может быть периодами волантильность какая-то вверх-вниз но э, инструменты которые будет применять компания те опытные трейдеры которые там работают будут те допустим объемы с которыми они будут работать те ну трейдинговые инструменты, они будут э, стараться, чтобы курс, конечно же, только рос вверх. Ну и возможность обратной продажи компании по внутреннему курсу, это очень-очень э, хорошая такая штучка, я о ней расскажу чуть ниже. Э, технологические решения компании заключается в том, что криптокоин э, это децентрализованная технология блокчейн и вместе с тем централизованное управление куртом курсом криптоединиц наших, которая будет осуществлять компании. Для хранения криптокоинов была разработана система безопасности Paranoid Modus. Paranoid Modus это также разработка компании, которая запатентирована и является высокотехнологической, в, своей, в своем роде уникальной, потому что пока что ни одна система мира не сможет сравниться по защите с этой системой. Вы это увидите. После, даже после регистрации, наверное, после того, как мы скачаем криптокошельки себе на наши компьютеры, вы увидите, насколько действительно эта система безопасна. Не будет никакой возможности с вашего кошелька, криптокошелька увести деньги. Если сейчас вы знаете очень много случаев, даже если помониторить интернет, то биржу сломали, то кошелек какой-то, грипп-кошелек сломали хак здесь этого просто невозможно по многим параметрам компания обогнала биткоин и, и компания нам представляет вот в таком виде это конечно же безопасность стопроцентная децентрализация у обоих кошельков но у нашего коина есть патентно-параллельный мод и гибридный блокчейн что является как я уже говорил высокой технологической разработкой и является преимуществом перед биткоином. Скорость добычи блоков нашего коина в 10 раз превышает скорость добычи блока биткоина. Если анонимность э, достигнута в обоих коинах, то конечно же ликвидность у нашего коина должна быть гораздо выше, чем у биткоина, потому что долевой инвестиционный портфель, резервы и брать металлы, доходы рекламы, продажи бизнеса, все это будет влиять на его ликвидность. Вообще у создателей компании Задумка обогнать биткоин. Это, я вам скажу, новые, конечно же, амбициозные цели. Но действительно, если они легализируют обращение коина, то но очень много пользователей сюда будет подключаться и, и популярность его будет расти очень стремительно. Чем компания еще может гордиться? Конечно же, это глобальное позиционирование на восьми языках, сразу же. Будут представлены все разработки компании и 8 основных языков мира будут уже представлены на обозрение. Своя академия, в которой будут проходить практическое обучение наши партнеры. Я уже рассказывал об этой академии, но это очень полезные материалы как для новичков, так и для опытных пользователей интернета и пользователей блокчейна, где вы, мы и я тоже сможем получить обширное знание суперкачественный контент, который появится в сети сразу после запуска продукта. И мощная глобальная кампания по продвижению продукта. Кампания будет действительно мощная, глобальная. Потому что уже руководители записали интервью в очень популярные издания. Уже готовятся ролики для выхода в телевидение. Это будет ну, в интернет изданиях, наверное, во всех самых популярных. Поэтому это время, которое у нас сейчас дается. Мы должны использовать полной программе, строить свои команды, структуры и готовиться к старту. Это действительно у нас временная форума, которую компания дает своим будущим потенциальным клиентам. Друзья, на этом слайде вы видите руководство компании. Это Алекс Максим Евгенист. Алекс он, генеральный директор его. Вся, вся идея, вся задумка, это, конечно же, его. Все то, что он хотел сделать, все те направления, которые он задумал, все реализуется в этой компании. Максим является финансовым директором. Это очень высокоспециализированный в мире финансовый человек. Его оборот составляет 8 лет в размере полтора миллиарда евро. Вот Такое вот оборачивание держит уже 8 лет. Конечно же, ну, его финансовые консультации, его разработки будут очень важны для компании. Ну и Венис является главным разработчиком всей системы. Команда разработки, которую вы видите, это, конечно же она не полная, но 30 человек из разных стран мира э, выда выдают нам вот такой вот качественный продукт. Так, следующий слайд. Мы здесь будем говорить о пассивном доходе. Очень многие, конечно же, инвесторам спрашивают, в чем будет заключаться пассивный доход. Здесь два направления пассивного дохода, основные два направления. Значит, первое, это рост количества коинов. Это включается в работу алгоритм Proof of State. Как он работает, примерно я объясняю вот так. Это все цифры условные, условные цифры, но вы должны понять, Значит, если у вас в кошельке тысячу коинов будет, то скорость добычи монетки у вас будет происходить каждые два дня, три дня и так далее. Смотрите, через два дня вы получите две монетки, полторы, потом еще одну и так далее. Если у вас количество коинов увеличивается до 10 тысяч, к примеру, опять же, это может быть, ну, цифры совершенно другие, то скорость добычи увеличится, вернее, уменьшится до часов. Каждый час, два или там три часа вы будете получать две монетки, полторы и так далее. Если еще больше будет коина, то скорость добычи у вас будет сокращена до минуты. И когда мы скачиваем кошельки, у нас будут всплывающие окошки такие, транзакции будут появляться. Добыто две монеты, добыто три коина, добыто полтора коина. То есть чем больше монет, тем больше они вам генерируют монет внутри вашего кошелька. И это первое направление. Пассива, это рост количества коинов у вас в кошельке. Вот тут стрелочка вот вверх, они у вас растут. Вы делаете депозит, и этот депозит у вас ну, не лежит постоянно, допустим, как вы банк ложите, 1000 евро. Они у вас как долежат. То лежат. тут это 1000 евро, это у вас плюс там, ну, уже не евро, а монетки, конечно же, добавляются, добавляются, добавляются. И здесь. Как бы параллельно работает второе направление пассивного дохода, это рост курса коина. Как будет происходить рост курса коина примерно. Завязано на рост курса очень много направлений, э, алгоритм специальный. Но при, примерно вот так я скажу, чтобы простые пользователи понимали, как это будет происходить. К примеру, один миллион коинов будет продан за 10 центов, второй миллион пойдет за 20 центов как только он продастся, а следующий за 30 центов и так далее. На сайте будет вот такой, допустим, указатель, и будет заполняться цветом стрелочка, что заканчивается вот этот объем фону, который распродается, и вы будете видеть, что когда подходит вверх раз, и курс уже сменится. Когда курс достигнет какого-то определенного момента, допустим, 60 пунктов, 60 евро, то компания объявит об обратной выкупе. Какой-то будет курс, я не знаю, ну, к примеру, это, это будет 20 центов, 30 центов, 27 центов, к примеру. Вот я тут работаю, алгоритм специальный. Но, тем не менее, купив по 10 центов, вы всегда сможете продать компании По какому-то курсу, который она предложит. И это будет сразу же, смотрите, 10 и 20, это, конечно же, удвоение, это 100% доход. 100% доход. Не все пользователи смогут работать и заниматься спекуляциями на биржах, где будет присутствовать коин, поэтому для реализации и было разработано и внедрено вот, такая вот, вот такой вот механизм и такой механизм, такой алгоритм обратного выкупа будет включаться постоянно с какой-то периодичностью, когда курс будет достигать каких-то отметок. Вот так работает наш пассив. Как вы видите, это рост количества коинов и рост курса коинов. То есть у вас Допустим, лежит 10 тысяч коинов, на них капают дополнительные монетки, они растут, вы захотели, ага, примеру, у меня 10 остается, там 125 монеток продали, ну и так далее. Или же, чем больше у вас накапливается монет, тем скорость увеличивается, вы это все будете видеть и сами потом уже поймете досконально принцип действия. Далее, компания для активных пользователей предлагает шикарную реферальную программу. Значит, реферальная ссылка будет доступна нам всем после бесплатной регистрации. Но комиссии, вы должны понимать, вот тут вот, специально есть вот сносочка, комиссия засчитывается только активным партнером. Что это значит? Если вы зарегистрируете, получите реферальную ссылку, начнете ее раздавать, по вашей ссылке будут регистрироваться люди, покупать учебные пакеты, то вы никаких комиссий не получите, пока не купите себе учебный пакет. Как только вы пакет покупаете, с этого момента, после этого момента уже от покупок вашей структуры вы будете получать доход. Реферальные уровни, 11 уровней, видите 38% сеть отдается всего же сеть со всеми бонусами компания отдает до 45%. О них я ниже расскажу, но и реферальная программа тут просто шикарная. Значит, Открываться рефералка будет в зависимости от вашего личного пакета, в зависимости от количества приглашенных вами, в зависимости от оборота вашей структуры. Вот тут изображено, как бы, это спонсор, это вот такая структурка у него растет, и вы видите, что в 11 уровне, конечно же, в 11 уровне эта линия будет состоять, ну, наверное, из десятков тысяч человек, если этого будет добилась структура до такого уровня и соответственно доходы будут тоже шикарные я же хочу обратить внимание пока на то что до пятого уровня рефералка будет увеличиваться смотрите четвертый уровень 6 процентов пятый 7 процентов первый 10 до, четвертого, до пятого уровня увеличивается это будет нам помогать в использовании второго второго направления маркетинговой программы я Попущусь ниже, пока вы просто обратите на это внимание. Те будут доступны пакеты? Пакеты от 5 евро до 10 тысяч евро у нас. И все пакеты будут суммироваться. То есть вам достаточно зайти на какой-то маленький пакет или средний. Потом за счет реферальной программы можете их докупить. И у вас потихоньку будут ваши уровни открываться. Ну и, естественно, чем больше пакет, я вам уже говорил, что на него вам будет окружаться больше коимов, больше уровней обучающей программы, больше будете получать лайков и рекламных коимов. Дальше компания нам предлагает бонус быстрого старта. Бонус быстрого старта это когда партнер, который в течение 30 дней сделает оборот от 5000 евро, Будем получать от этого оборота бонус процентов. Но этот бонус у нас ограничен тысячи 1000 евро. То есть сделали вы 5000, вы получите 500 евро, сделаете вы 6000, вы получите 600 евро. Сделаете вы 12000, вы получите 1000 евро. То есть не 1200, а 1000 евро. Этот бонус засчитывается только с открытых уровней. Также вы должны понимать, что если у вас какой-то определенный пакет, оборот структуры определенный, но ну, в общем у вас открыты два или три уровня, то только с этих открытых уровней и будут засчитываться покупки. Все, что ниже будет покупаться, а у вас уровни не открыты, они не будут зачитываться в этот бонус. Выплачиваться бонус будет через 30 дней после регистрации. Ну тут немного э, слайд неправильный, он устарел, потому что мы делали э, первую информацию, которая была. Через 30 дней после активации покупок пакетов. То есть, смотрите, все, кто зарегистрируется, допустим, до 11 мая, и 11 мая нам откроют покупки, то с 11 мая 30 дней пойдет отсчет. Все, кто потом позже регистрируется, допустим, 20 мая, то с момента его регистрации, с 20 мая, и пойдет отсчет уже 30-дневного срока. Далее, вот он шикарный Бонус это оборота структуры личного статуса, который даст возможность вам заработать миллион евро. Конечно, цифра очень красивая и к ней, надо, конечно же, надо стремиться. Максимальный чек миллион евро можно заработать при наличии всего лишь 20 даймондов в первой линии. 20 даймондов, 20 бриллиантов. Бриллиант это, или же даймонд на английском, это условный статус партнера, который достиг оборота 100 тысяч евро вот, и имеет какой-то свой пакет. Надо посмотреть, по-моему, это будет там, наверное, 5 тысяч. Он получает статус даймонда. Вот. И таких даймондов у вас желательно, чтобы их было 20. Вот на этой схемке показано пример, пример, пример работы взаимодействия двух этих бонусов, это реферальная программа бонусы от оборота, как правильно делать. Это спонсор, который выстраивает под собой 20 активных партнеров. Достаточно 20. Их может быть у вас и тысяча. Если вы будете рекламу на реферальную ссылку трафик линей трафик, то их будет здесь у вас и 5 тысяч в первой линии, сколько вы захотите. Но достаточно и правильно эти бонусы ну, использовать правильно. Доставили вы 20 человек. Они работают и создают свои объемные структуры, достигая статуса даймонда. Вот она, буква D, обозначена даймондом. Два даймонда, дальше три, четыре, пять, ну и так далее до двадцати. Как только вы получаете двадцать, вам падает миллион. Но, конечно же, на пути к миллиону вам будут разводиться начисления всех остальных комиссий. Всего это будет около э, полутора миллионов, потому что сначала за одного даймонда вы сами, вы сами станете даймондом, а потом... У вас э, 2 демонда появятся, вам еще начисление капли, там, там по-моему, 2, 10, 20, сто, 200, э, наверное, 500 и миллион. Ну, в общем-то, я же говорю, что маркетинг еще не утвержден, 5 апреля все нам утвержденное покажут. Э, здесь же я хотел просто обратить внимание, как правильно расставлять людей, как эти маркетинговые направления использовать. Если к вам приходит человек, и вы его ставите в первую линию, какой-то пассив, вы получите 10% всего лишь с его инвестиций. И он будет стоять у вас в первую линию. Если вы его отправите вниз, в четвертый или пятый уровень, к своему нижестоящему будущему даймонду, вы получите 6-7% оборот. Получите плюс к объему этого своего партнера. Он станет даймондом, Вы закроете даймонд, вы получите плюс какой-то и очередной ваш даймонд. То есть этот человек закрыл даймонд, помогаете следующему, или же одновременно всем помогаете, расставляете, именно в глубину отправляете людей, чтобы постепенно все закрывали свои статусы. То есть вы видите, что реферальная программа, которая в глубину увеличивается, которая на четвертом, пятом уровне дает 6-7%, позволяет увеличивать обороты ваших партнеров и получать дополнительный бонус от оборота структуры. Вот так работает и взаимодействуют эти бонусы. Итак, на этом слайде вы видите, где будет представлен наш коин. Это Германия, это Швейцария, Украина, Белоруссия, Казахстан и Россия. Официальные адреса офисов мы будем знать, конечно же. В Москве уже открыт Далее туда будут направлены все доверенные лица компании, официально, легально документы, они будут регистрировать компанию в, ну, в своем государстве, где они будут уже контролирующих органов и будут эту компанию развивать. Все лидеры, которые хотят открывать офисы, очень много вопросов задают, конечно же, мы их руководству зададим, но Компания пока э, стоит на том, что открывают именно легальные офисы, где будут оплачиваемые сотрудники все набраны. Компания будет их оплачивать. А лидерские офисы, ну, пока, пока информации нет. Мы ну, при личной встрече это обсудим. Будет ли компания как-то способствовать, ну, помогать, естественно, там, финансово. Пока такой информации у меня нет. Очень много вопросов задают. Так, друзья, ну что ж, значит, я... Я по слайдам закончил. Давайте мы кратко подведем итог нашей беседы, чтобы вы запомнили. Итак, это легальная швейцарская компания, акционерное общество. Пакеты от 5 до 10 тысяч евро. Количество пакетов на один аккаунт на данный момент не ограничено. Реферальный бонус 11 уровней и причем до 5 уровня он увеличивается. Уровни открываются в зависимости от личного пакета, количества личников и оборота структуры. Бонус быстрого старта 10% от, от 500 до 1000 евро. Бонусы от ранга или бонус от оборота структуры от 100 до миллиона евро. Пассивный доход заключается в увеличении количества монет по протоколу Proof of State, протокол майнинга. И второе это повышение курса ваших монет. Далее. Криптокорни наши уже намайнены, есть уже блокчейн, есть внутренний кошелек, все это уже разработано, создано и готово. Далее, оформляется финансовая банковская лицензия компании, что в перспективе даст возможность легально работать и открывать какие-то криптобанки. Далее, на часть установок капитала закуплены золота и платина, и эти запасы будут увеличиваться. То есть есть источники обеспечения уже нашего коина. И закрыта коином стоит компания, которая обеспечена инвестиционным портфелем из долевых паёв других компаний, других стартапов, драгметаллов и перспективных сторонних компаний. Доходы компании будут складываться из Опять же, есть портфеля доходы от файнинговой платформы, от маркета, от, маркета, от нашего магазина-маркета, комиссионные доходы от платежного института, и эти доходы будут составлять основу для положительного формирования и роста курса коина. Также у нас будет социальная сеть, которая будет платить за активность. Так, ну и выход на биржу это, конечно же, тоже большой плюс. Друзья, если... Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Пожалуйста, давайте работы с... Прописывайте вопросы. Так, вопрос. Бонус быстрого старта делается 70 на 30. Да, все бонусы делятся 70 на 30. Но, друзья, есть же э, тут тоже плюс. 70% на вывод, 30% на реинвест. Но все, что будет, когда ваши партнеры будут покупать пакеты с реинвеста, то вам тоже будут начисляться комиссии. Кошелек нужно будет скачивать, конечно, нужно. Насколько он будет неудобен и сложен. Неудобен, может быть, удобен. Я аналог такого кошелька уже у себя на компьютере видел. Очень прост в обращении и абсолютно несложен. Минимальный какой пакет? Минимальный пакет у нас будет 5 евро. Об этом говорилось. Друзья, вопросы задавайте. Да. Дальше. Компания будет выкупать коины только в определенные дни или может быть по Да. да. Э -э, компания будет делать обратный выкуп. Да. Делать обратный выкуп будет э -э ну, не постоянно, это будут ну, как бы разовые но они будут акции, но они будут периодически и постоянно заложены. Да, новостей от отлично. Так, вы сказали, что вопрос старт и покупка 11 марта вы же говорили да, да, Юнара. была информация такая, что нам откроют и покупку, и старт. Значит, я повторяю, 11 апреля мы откроется возможность регистрации расстановки структуры, потому что при такое решение спекуляцию у кого раньше появится ссылка, у кого раньше откроются покупки и вообще компания ну, решила разнести эти два мероприятия регистрации чтобы постепенно все расставили своих людей и потом уже как бы оплату пакеты коины да с 15 так у нас нет до какой глубины учитывается бонус быстрого старта я вам говорю, что бонус гросс учитывается на те, уровни, на те уровни, которые у вас открыты. На один аккаунт можно будет покупать сколько угодно пакетов. Появился вопрос. Например, биткоин потребовал миллиарды вложений, чтобы он стал иметь тот вес, который имеет сейчас. А сколько потребуется вложений, чтобы наша валюта имела тот вес за нас? Друзья, ну, раскрутку биткоина, вложения вообще не делали, насколько я понимаю. Только так называемое сообщество пользователей биткоина, вот это энтузиасты, которые его начали раскручивать, это позже уже, когда начали подключаться и точки приема, тогда уже началась его популяризация. Но инвестиций в биткоин такого никто не делал. Может быть просто в мощностях, которые он добывает, но ну, это же люди называют коммерцией, естественно, вы ну, не в раскрутку его, а именно в добычу. Продавать коины можно будет из кошелька, независимо. Да, конечно же, вы сможете продавать коины как другим пользователям, так и на внешних биржах. Да. Обязательно ли структуру, обязательно ли, могут, конечно же, просто инвесторы будут зарабатывать на пассиве. Я объяснял, чем будет достигаться пассив. Вы проинвестируете 1000 евро, по прогнозам компании к концу года 10 центов курс превратится в 1 евро. Вы посчитайте, если вы инвестируете по 10 центов, а продадите уже по 10 евро, по одному евро границу. Вот. Будет ли зависеть стоимость пакета на получение бонусов? Да, все эти показатели будут увязаны. Ваш пакет, стоимость пакета, количество лично приглашенных и структуру. Как вы отправляете деньги? Да, друзья, не назвал я платежной системы Advanced Cash Pizzeria Bitcoin, которые будут работать с компанией. Этот монет не будет. Платежная система я назвал. Так. Игорь подказы с 2013 -го года пошли первые инвестиции в питок. Ну, примерно так. Кстати, друзья, я вам чуть позже представлю нашего партнера, отличного скикера, который будет проводить вебинары. Завтра, на Игорь первый проведет вебинар. Потому что мы, во-первых, на неделю уезжаем. И чтобы вы смогли дальше своих партнеров приводить на такие вебинары, Игорь расскажет вам о компании, может быть, даже лучше, чем я. Вы увидите его, слышите его. Так, с каких пакетов открывается уровень? Надо только не забыть, Игорь, чтобы мы поговорили. Так, с каких пакетов? Минимальный пакет пакет открывает один уровень. Дальше по маркетингу. Почему именно 10 центов? Любила. я не ну, я разработчик, не не вхожу в состав управления. Они могут выпустить типа 5 центов. Ну я не знаю, почему так 10. Подарочных монет, Григорий, я уже говорил, у пакетов временные сроки есть или нету? Нет, ну какие временные сроки нету? Вы получили количество коинов на этот пакет и все. Если вы все продали, вы вас не будет. Если все лайки ваши использовали, их не будет. Если вы все поинты рекламные использовали, то их также не будет. Так, у то есть сроки про а собственные компании. У компании три человека управляющие. Я вам их показывал. Так, запись может быть кто-то если сделал, то будем мы выкладывать, дам в лидерский чат, и потом уже лидеры по своим чатам раздадут. Друзья, если не создать структуру, то можно ли будет получать прибыль в покупке пакета? Я это все рассказывал. В чем будет пассивный доход? Конечно же, будет. Это рост количества коинов, это рост курсуса коинов. Обонентская оплата не предвидится. Конкретно я ответил. 11 апреля открываются регистрации, и мы спокойно будем регистрировать и правильно расставлять своих людей. А оплата пакетов открывается ближе к 11 мая. Почему вы едите в Германии с флитанской компанией? Друзья, ну, когда компания официально стартует, возможно, официально пройдут широкий event. Вот Пока же... Создатели сами, два учредителя, они из Германии, из Берлина, поэтому, ну, наверное, поэтому нас там и собирают. Вообще-то это, понимаете, то, что мы едем, это не, это не старт, это не официальное открытие. Вообще-то учредители предполагали, что это будет закрытое такое собрание из 20, максимум 30 человек, но там уже такое э, же этаж, что что просто уже мест не хватает. Так, вопрос этот Да, ну Светлана подсказывает, мы сами проголосовали. Нам было предложено Швейцария или Берлин. Но учредители живут в Берлине и там собраться нам дешевле. Когда у нас создатель спрашивал у лидера, ну как бы выбрали Берлин и никто не против. Так, друзья, еще вопросы есть? Так, спасибо. Так, итак, Игорь, я включаю микрофон, пожалуйста. Я сейчас. Игорь, пару слов. Игорь, ты, пожалуйста, да. Вижу, что Да, доброе, вот слышно тебя. Это Игорь, наш партнер, наш спикер, и будете уже вебинары слушать его исполнение. Игорь, пожалуйста, какие-то планы? Я знаю, что ты будешь еще какие-то, может... Вещи давать такие пользователям, чтобы они понимали какие-то направления. Я понял, понял. адрес, спасибо за представление. Друзья, смотрите, вот на презентации сегодня да, была объявлена информация о старте компании. Множество вопросов технического характера не были озвучены. И на вебинарах, да, который буду проводить непосредственно я и другие коллеги, вы узнаете более подробно информацию о... Как технологии блокчейн, так и технологии отличия Proof of Stake, Proof of Work. И в чем их принципиальное отличие? Также, да, помимо презентации самой компании, будут раскрыты все стратегии, которые будут касаться по построению структуры, как правильно строить структуру, на что обращать внимание, то есть какие инструменты уже реализованы в компании для того, чтобы у каждого партнера был просто-напросто просто, финансовый потенциал да, реализовать свой. И что еще немаловажно, да, это профессиональный подход к самому обучению. То есть не просто, да, мы все здесь собрались для того, чтобы послушать что-то интересное, но и применить это на практике. Поэтому, друзья, вот все вопросы, которые задавали сейчас здесь, да, они будут уже более, когда компания стартанет, уже когда официально будет отделено открытие, когда наши лидеры приедут из Германии, э, с Берлина, тогда уже мы все будем полностью знать. Все от А до Я, да, включая и технологии, и алгоритмы, и э, более подробных по маркетинга. Поэтому я вас приглашаю завтра на свой первый вебинар. Будет э, презентация. Да, я постараюсь сделать ее максимально понятной, веселой, позитивной и продуктивной. Спасибо Интересно. вам, Аня, еще раз за приглашение. Да, я очень рад, да, что будем работать здесь с вами вместе. Всех благ вам, удачи, друзья, и большого профита. Да, спасибо, Ир. Так что пока нас не будет. Ну, в дальнейшем, я тоже буду вести презентацию. Очень хороший спикер, поэтому вы будете на его вебинарах отдыхать. Так, я отвечу еще на несколько вопросов. Э -э Партнеры, так, регистрацию можно проводить с одного компьютера. Значит, технологически это возможно регистрировать, но вы должны понимать, что э -э полноценный кабинет будет после того, как вы скачаете на компьютер кошелек: или на телефон, или на планшет. То есть на один и тот же компьютер вы не сможете скачать кошельки нескольких пользователей, вы можете его зарегистрировать дома, потом он со своими, с этими регистрационными данными пойдет домой на компьютер, зайдет и скачает кошелек, ну, вот так вот это технически выглядит. Да, Николай, 20% говорят о том, что они едут в Берлин, говорят о том, что они создатели, я уже шучу, немножко, чуть ли не под ручку ходят по Берлину, ну это уловки людей, которые э, хотят себе как бы людей переманить потом, и так далее. Людмила во будет будут 5 апреля, все вы узнаете. Будут, э, кстати, будут и предоставлены документы, регистрации, полностью все будет. Значит, вебинар завтра. Давайте поделимся, что 20 по Москве каждый день, чтобы ваши партнеры знали. Дайте такое объявление у себя в чатах. И чтобы все знали, что 20. И, возможно, сделать еще объявление. Будет какие-то дополнительно обучающие вебинары проводить. Ну, это уже определитесь в дальнейшем. Так, спасибо. Друзья, вопросы есть. Какие платежные системы, если внутреннее. Так. Платежки, еще раз повторю, значит, advanced cash, Pizza, Pair, Fit Money, Bitcoin. Внутрянки не будет. Что такое внутрянка? У вас коины сразу поступают к вам на кошельки. И вы переводите их кому хотите. Вот это будет вам внутрянка переводов. 20 по москве всех устраивает. Друзья. Ой, как бы с невладеющим компьютером, я даже и не подскажу. Наверное, никак, потому что криптосистема – это рождение 21 века. И те, кто не владеет компьютером, я не знаю. Как может человек посмотреть, сколько времени, который не знает и не понимает, как определить время по часам? Да, Николай, молодец. Тоже активный лидер у нас, Николай. Учиться? Учиться, конечно. Благодарю, порадовал ответ. Очень радует и меня. Не опыта. Может быть, для этого есть спонсоры, чтобы человеку помочь, обучить. Я думаю, что ничего там сложного не будет. Понимаете? Если кто-то как бы, проинвестировать деньги, вы можете ну, у него взять купить себе пакет, если он вам доверяет, и как бы делиться уже в 19 часов. Давайте, нет, в 20 у нас определено время, уже постоянно время проводится. Игорь может быть в дневное время, он объявит в лидерском чате. Если будет время, то может быть там раз или там, пару раз в неделю проводить дневное время для жителей, у которых ну, большой плюс от Москвы, может быть так. Друзья, еще вопрос есть? Так, за Игоря, да, мы спокойно <смех> будем в Германии, да. Колпарация, верно, кофе с вами. <смех> Если человек не... Раз... Так, да, Татьяна, правильно. Вот, Игорь, очень, да, Игорь это наспособный, но просто как будто, говорит, надо, будем работать несколько раз в день, все правильно. Да, дневное время нужна презентация, надежда. но, может быть, дневное. Лидеры, кстати, сами проводят днем уже. Потому что как бы уже пора и свои структуры развивать. Кто является представителем компании в Украине? Пока еще этот человек, ну, как бы согласование прошел на процентов 70% и осталось немного. Мы об этом узнаем. Так, друзья, вопросы. Вопросы. Вопросы. Все, друзья, если вопросов нет, я так понял. Благодарю вас да, всем. всем спасибо за то, что вы посещаете наши вебинары. Приходите, приводите друзей и знакомых. Олег, как правильно регистрировать родственников, обратите, пожалуйста, к спонсору. Вам всегда подскажут. Вам всегда подскажут. Смотрите, старт 5 апреля, почему старт, назвали, ну, в частности, комната называется, потому что это э, информационный старт начинается 5 апреля. Далее все я рассказал по графику, как будет Спасибо всем, друзья, уже вечер. Ждать покупки аж целый месяц. Но у вас будет время построить структуру хорошую, друзья. Это на самом деле не минус, как все воспринимают. Ничего страшного. Спасибо большое за то, что присутствовали на вебинаре. Юнара не охладеет. Ничего страшного, не охладеет. мы Зато мы зарегистрируемся 11 апреля, вы увидите функционал кабинета. Там люди наоборот подогреются еще больше. Поверьте, когда вы увидите кабинет, то там... Заряда будет гораздо больше, чем много сейчас. И тем более информации будет больше уже после апреля. Строить команды. Это же не хайп, который надо забежать быстренько, проинвестировать деньги, и получить за месяц какой-то профит и уйти. Компания пришла надолго. Компания будет работать серьезно, стабильно, в белую полностью, выдержав все проверки. Вот. Поэтому ничего страшного в этом я не вижу. Если мы подождем месяц и будем работать... 15-20 лет. Да, точно, друзья, все, все всем спасибо. Вот Игорь всех приглашает завтра очень позитивный информационный вебинар. У нас всех сейчас фора, да, вот Игорь вам фора. он вам расскажет. Всех. 20 лет, а Владимир, да, из Таиланда всего 20, Владимир. Ну, я как бы сказал, условно, создатели вообще делают компанию делом всей своей жизни, делом всей своей жизни. Мы видим, есть примеры сетевых компаний, которые работают уже десятками лет, и я думаю, что эта компания их всех переживет. Да, фух, Владимир вдохнул. Естественно. Так, все. Спасибо, друзья, спасибо, на века, да. Мы, когда мы побудем, вот я разговариваю с Генеральным, он говорит, все, кто приедут в Берлин на презентацию, если они не выйдут и не скажут туда, что это нечто, это просто бомба, это просто переворот в мире, как я вам говорил финансово, но говорит, тогда можно не открываться. А так, а так, я думаю, что так оно и будет. Можно да, и внукам можно игры. Спасибо Игорь, спасибо. Друзья, ссылка та же будет, чтобы вы знали, если вдруг кто-то из лидеров уедет и вдруг не сделает перепоста в свои чаты. Ссылка та же. Время 20:00, пожалуйста, сохраните ссылку, но на чатах у вас есть. Алекс тоже кричал. Ну, Алекс и кричал, Юнара, вам тоже спасибо. Друзья, что же делать, может быть. Спасибо всем, удачного вечера и до завтрашней встречи. Завтра встречаемся с Индерином. До свидания.